Дамы и господа, мы начинаем. Однажды финский город Лахти подарил миру бренд, существование которого захватило весь мир. Кемпи Россия. 10 лет. Гаранта качества и успеха. Ты заметила, как э, неоднократно было подчеркнуто, мы пели песни, мы пели песни на русском, э, на финском. Здесь будет ледовая арена. Ледовая арена? Да. Ты серьезно? Конечно. Кто это? Вратарь сборной Финляндии. Вратарь сборной Финляндии. Молодец! Итак, внимание, дорогие друзья. Наши финские товарищи. Это они репетируют. Поехали!